Все, запись запустила. Еще раз всем добрый день. Приветствую вас на наших традиционных встречах по понедельникам. Сегодня у нас 12 сентября. У меня всегда пауза перед названием месяца, я теряюсь иногда. Вот. И несмотря на то, что я пыталась всех сбить с толку и в анонсе написала 13, но э, наиболее внимательные этого заметили, и я быстренько все поправила, и мы встретились понедельник 12 все как положено вот и сегодня у нас с вами встреча необычная буду вещать не я как обычно да а сегодня у нас в гостях приглашенный гость это Татьяна как правильно у тебя должность называется я администратор сайта я очень скромный человек администратор сайта но только те, кто немножко вовлечен во всю эту работу по организации работы на сайте, могут себе представить, какой труд за всем этим стоит. Вот, я могу представить, и поэтому, Татьяна, ты не просто администратор сайта, я думаю, что ты душа этого сайта. Сегодня будет так. Да, потому что ты вкладываешь очень много себя, своей души, своего времени, своих усилий, в том, чтобы на этом сайте появилось много новых инструментов, чтобы там все работало. Все, наверное, кто сталкивался с какими-то интернет-ресурсами, вы замечаете, что интернет-ресурсы имеют свойство ломаться на ровном месте. Вот Это вот удивительная такая сфера. Я в ней тоже ничего не понимаю. Для меня это выглядит как поломаться на ровном месте. Вот. Но там, видимо, есть какие-то свои законы. Но постоянно требует какого-то внимания, вмешательства, чтобы все это работало. И вот Татьяна за всем этим следит со стороны компании, чтобы все это работало. И при этом еще умудряется что-то там новое создавать. И вот сегодня мы собрались для того, чтобы... Вот Людмила со мной согласна. Душа это точно. Татьяна очень болеет за сайт. Вот. Не только я это вижу, да, и все, все остальные тоже это видят. Вот, Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы Татьяна представила новый инструмент, который появился у нас на сайте. Даже я толком не знаю, как это все работает. Буду внимательно слушать и смотреть. И посмотрим, как это работает. Этот инструмент называется сборный груз. И если будут какие-то вопросы, соответственно, задавайте. Сегодня у нас будет и практика, и теория, и все на свете. Поэтому я с огромным удовольствием передаю слово Татьяне Спиченко под ваши бурные аплодисменты. Да, вот Наталья даже уже аплодирует. И, Татьяна, тебе слово. Еще раз добрый день. Очень приятно видеть знакомые лица, знакомые имена и фамилии. Сто лет вас не видели очно. Очень рада, что вы здесь, и что вы большие молодцы, что вы встречаетесь регулярно. Итак, что мы сегодня хотим рассказать? Действительно, на сайте есть то, что уже работает. Оно иногда бывает слетает, но мы это чиниво устанавливаем, поэтому ничего Процесс бесконечный. Если что-то происходит на сайте, если что-то вы видите, какие-то неполадки, обязательно пишите. Мы всегда стараемся все это исправить. Для Дмитрия Крылова отдельная новость. Мы подровняли закладку моя команда теперь там корректное отображение в иерархическом порядке подписки кто под кем Ну, сборный груз итак что же такое сборный груз на сайте в разделе компания есть закладка вернее в разделе оплаты и доставка» есть закладка сборный груз где в принципе все о чем мы сейчас говорим там как-то кратко мы пытались описать суть что такое сборный груз сборный груз это Суть его в чем? Когда несколько человек делают заказ в один город. Чтобы не оплачивать доставку каждому отдельно, очень удобно, когда 2-3 человека.. Я на микрофон. микрофон. Запись, Запись пошла. Угу. Угу. Так, давайте я опять покажу экран. Сань, можно вопрос пока ты это сам Конечно. Да. а зачем вы так сделали что организатор сборного заказа должен обязательно делать свой заказ вот я например когда заказ ну, да, делаем в Казань сборный заказ, заказ у меня очень часто моего личного заказа не бывает но ну, я вот, в начале месяца делаю там 20 баллов вот а потом уже в течение месяца если только у меня заказы ну, набегают какие-то мои личные а в основном в течение месяца я делаю просто сборный заказ ну, собираюсь с города с региона Дим, я сейчас слету не отвечу, почему так было сделано. Возможно, это была какая-то, ну, то есть, как у, по программированию. Грубо говоря, у вас есть свой заказ, к которому добавляются люди. То есть человек без заказа, к нему, получается, добавляются люди дальше без, собственно, заказа самого организатора. Можно же какую-то пустышку сделать заказ. Ну, она ну, же да. сказала, можно заказать пробник крема. Ну, Дим, я тебе так скажу, вот, ну, мы с вами знакомы тысячу лет. Вот мне сейчас mm -hmm. город, не знаю, Нижний Вартов, к совершенно незнакомый человек, который даже не берет свой заказ, но берет заказы других людей, ну, я бы даже сомневалась, добавляться ли к нему и отправить ли ему. То есть если человек не везет свой заказ, а везет чужие заказы, хорошо, вы все между собой знакомы, но возьмите ситуацию, когда люди мало знакомы, и вас приглашают в сборный груз. Ну, что я к таким даже и не подключусь к незнакомым. Почему? То есть, ну вот, ну, если совсем. я в Нижневарке хочу вместе с кем-то повести заказ. Ну, это риск с незнакомыми людьми. Зачем? Согласна. Ну, так это же не исключено. Поэтому человек должен быть заинтересован хотя бы в доставке своего заказа. И опять-таки, да, есть пробник, есть там все, что угодно. Ну, то есть, пока рассматривать организатора без своего заказа, Думаю, не будем, пока мы живем в этих реалиях. Если мы понимаем, что это актуальная тема, и большинство людей, организаторов делают свой заказ без своего заказа, делают сборный груз без своего заказа, хорошо, давайте попробуем перепрограммировать. Пока это так. Татьяна, вот я хотела спросить, то есть из разных, не только из своей структуры можно сборные грузы делать, а из разных структур они могут объединиться, да? Можно, конечно, вы... В принципе, если вы заинтересованы в бесплатной доставке, я говорю про московский склад, то есть в наших, например, условиях от 20 тысяч, то по большому счету вам все равно кого добавлять, лишь бы добрать до бесплатной доставки. Вы приглашаете других людей, кого вы знаете из вашего города, тем самым увеличивая стоимость своего заказа, доведя до 20 тысяч получив заказ бесплатно доставку. Таня, это видите, люди могут делать заказ как с пакета Light, так и с Classic. Да. То с есть него. клиент, например, если клиент хочет сюда подключиться, мы его регистрируем на Lite и просто его подключаем. Да. Верно. Чтобы он самостоятельно нигде не ладил по интернету, да? Ну, он, собственно, он также оформит заказ, он только не выберет доставку. То есть mm -hmm. вы за него привезете в ваш город и отдадите ему, вы решите там, взять с него... Что либо за доставку или отдать бесплатно там, как вы как организатор что вы решите угу. далее. Понятно. Угу. У меня а... такой вопрос. Угу. Стоимость за доставку высвечивается только после нажатия кнопочки завершить заказ? Да, совершенно верно, потому что непонятно не вес суммарный вашего заказа. Также вам если вы оформляете через сайт с отгрузка из Москвы, uh, да. у вас есть три выбора доставки, как всегда, Пикпоинт, ЗДЭК и Почта России. Вы просчитываете все три варианта, смотрите, какой вариант вам при... более приемлемый по цене, какой пункт выдачи ближе к вам, и вы в каждом случае выбираете для каждого а. сборного груза, какой из вариантов доставки вам сейчас удобнее. То есть у нас в программе есть выбор, да, что, чем доставить? Конечно, Дмитрий. Есть. Просто, например, мы нажмем уже завершить заказ, и она обсчитается, эта сумма, или, или только еще будет возможность выбрать. Вы нажимаете, вот мы с вами прошли сейчас путь через... Про, просто я сейчас смотрю, у меня вот стоимость самовывоза из Казани, стоимость 0 рублей. И вот я и сижу и думаю, что мне дальше делать, и как самовывоз, мне выбирать. Самовывоз всегда будет 0 рублей, потому что это самовывоз. Если вы организатор и забираете из, из московского агентства через интернет-магазин, вы также собрали людей в этот сборный груз, нажали кнопку «Завершить сборный груз», и вы попадаете на окно выбора доставки. У вас будет на выбор пикпоинт, СДЭК и почта. Самое разумное – просчитать все три варианта. Пикпоинт выбрали, перь, посмотрели, какой у вас ближайший к вам пункт, посмотрели стоимость доставки 320 рублей. Окей. Не, не подписались, выбрали СДЭК, посмотрели СДЭК, 280 рублей, хорошо. Попробовали Почту России, 220, но Почта России там отделение далеко. Прикинули, что вам выгоднее, что вам ближе, откуда забирать, и приняли решение, из какой, какой транспортной компании вы сейчас гати, хотите вести данный сборный груз. Все три варианта посмотрели и приняли, что удобнее. Ну вот Почему-то, когда выбрали агентство «Казань», у меня сразу вышел, получается, самовывоз, я ведь его не выбирала, на каком этапе я неправильно, то есть там а -а -а. нужно было сразу мне доставку сделать, да? Так, подождите, вы э, в, в качестве организатора выбрали? Да, когда, когда мы выбирали агентство «Казань», я выбрала агентство «Казань». И вот у меня сейчас вышло в, в моем, как говорится, сборном Грузе агентство «Казань» и м, вот эта вот бесплатная доставка 0 рублей. Я же не была на том, Совершенно как говорится. Верно. Да, автоматически рассчитывается только стоимость доставки при выборе, если вы выбрали отгрузку из Москвы. Вот если Все вы выбираете понятно. из Москвы, тогда это рассчитается автоматически. Мы с вами выбрали Казань. В Казани рассчитывается в ручном режиме. Девчонки на Казанском агентстве. Каждый заказ а -а -а. просчитывают отдельно. Они вашу коробочку совместную взвесили, посмотрели, а -а -а. сколько с деком выставил и выставляют вам стоимость. Все понятно. А -а -а. Так. Так, движемся дальше. Двигаемся, Двигаемся. дальше. Теперь давайте Давай. я вас приглашу, я буду организатором и приглашу всех вас. Угу. Так, я также кладу в корзину. Если кто-то не присылал свои регистрационные номера, напишите в чат. Татьяна сейчас пригласит тех, кто уже прислал свои номера. Это я для тех, кто зашел позже, не понимает вообще, что тут происходит. Так, вот если видите мой экран, я сейчас опять на странице оформления заказа, делаю заказ сборным, а сейчас мы с вами давайте проживем... Со... Таня, а картинка не меняется, висит что-то... Да, что-то зависла картинка, Тань. Так, давайте попробуем сейчас на... Ага, ваша демонстрация экрана остановлена. Сейчас мы попробуем заново. Демонстрация. Так, да. вот. Угу. Да. так вот я положила один флакончик в заказ и сделала заказ сборного. Давайте сейчас мы его проживем из Москвы. и Мы с вами поймем тогда, как выбирать доставку. Угу. Так, вот мы с вами дальше выбираем Москву. И я добавляю те ID, которые мне прислала Бульнас. Влашине будут отправлены после оформления заказа. Вставляем. Так. Татьяна, а мы уведомление получим только в личном кабинете или на почту тоже что-то придет? На почту тоже должно прийти. Мы сейчас с вами все проверим. Угу, хорошо. У нас пять человек дали нам ID. Три. А вот мне на почту уже пришло. Да, уже пригласили наверное да да да вот я почту открываю купил амбре новый заказ это новый заказ это не приглашение Нет, это не приглашение да что другое а это то что я выбирал это когда в начале встречи мы с вами выбирали да, да наверное, да так да. вот я пригласила пять человек чьи мне дали айди 13 70, 78, 26, 00, 13, 23, 66, 20, 578, 13, 4, 0. Угу. Так, я вписала участников, и я сейчас сделаю вид, что мы его оплатили премиальными рублями. Потом думаем, что с этим делать. Так, оплатить. Оплата доставки будет доступна после оплаты заказа всех участников. Вот теперь вы можете либо обновить личный кабинет, либо выйти и войти заново. У вас должно быть приглашение от меня для участия в сборном грузе. А также да. по почту каждому приглашенному должно уйти письмо. Угу. Давайте проверим почту. Сначала. Да, пришло, да. Таня. Вот. Пришло, да. И письмо пришло, и приглашалка в личном кабинете да. тоже. В письме вы видно мои данные. Должны быть, кто вас пригласил, Татьяна, в какой город. Да, да, да. Возможно, у вас там не да. стоит телефон, потому что я убираю телефон, потому что все время там переподтверждаю его, когда проверяю uh -huh. сайт. А uh -huh. также в письме уходит обязательно телефон и, по-моему, почта. Uh -huh. есть, меня да, я... Телефон и почта, да. Uh -huh. Телефон и почта, да. То есть все данные, человека, который вас пригласил, есть, то есть человек может связаться и... Уточнить все вопросы. что такое сборный груз? А когда вы его повезете? А когда вы планируете закрыть? Сколько это будет стоить? Также организатор, то есть вот он отвечает на все вопросы, которые могут задать участники. Угу. В личном кабинете посмотрите. У вас появились ли? Появились? Появились. Вот теперь смотрите. Вы их также можете принять, принять. Угу. или отказаться. Или отказаться, да. Вот. все уже приняли все я вижу да что все приняли все наполняют корзины вот вы сейчас можете наполнить корзины но не оплачивать эти заказы угу. Таня а ты говоришь наполнить корзину но в корзину можно только через каталог зайти или где-то есть еще корзина кнопка нет ну Это как каталог, обычно делаются покупки каталог ну, и дальше да, выбираете да. то вы хотите да положить сейчас там все что угодно там по одному какому-то продукту можно даже нажать кнопку оформить но не переходите к оплате угу. И... оформить все И мне нужно нажать галочку что это сборный груз да, верно обязательно если с телефона информация о заказе в сборный груз. Если на компьютере более наглядно, опять ставим галку в сборный груз. Нажать на кнопку оплатить? Ну, в смысле, Аж я на... еще не, не, не да, да. Нужно нажать да, на сколь... кнопку оплатить, но не переходи к оплате. да. Uh -huh, да все. Вот пишут, Вас, ваш заказ ожидает оплату. Кнопка на оплату появилась зеленая. Все, вот дальше не переходим. Uh -huh. А я, соответственно, если вы видите сейчас экран, я вижу, что вот из всей нашей компании Бульнас уже оформила заказ, и у меня статус «Ожидает оплаты». Uh -huh. Я фактически как организатор вижу все ваши движения. Uh -huh. Таня, ты мой заказ видишь? Сейчас я его обновлю. А я вижу наполнение корзины. Дима, вы ну, налево... я выбрал... У меня в корзине пробник лежит. Э, э, э, это, Rio, ну, так, ну, это... Дальше нужно нажать кнопку ⁇ Оформить заказ ⁇ А, вот что. Если с телефона нажать плашку «Информация о заказе», угу. поставить галочку «В сборный груз». Вот то, что мы не сделали. Ну, И все. И да? дальше перейти к оплате. Дима, нажми «Оплатить», но вот дальше угу. не надо идти в Сбербанк. Мы эти заказы угу. потом удалим, они нам нигде не высветятся, ни на что не повлияют. Все, сделал. Сделал. Так, девчонки, кто-то еще, также вам нужно еще подсказать. Я открываю, вижу. Так, Татьяна, я сделала. Вот, Наталья Куликова, вижу, сделала. Дмитрий. Я не найду, где где я нажала, что вступить в сборный груз, а вот где галочка, что ага. оформить сборный груз, я не, не вижу. Людмила, вы с телефона? Да. Так, у вас в корзине лежит товар? Да. Перешли к «Оформить», нажали «Оформить заказ». Да. На телефоне снизу сиреневая плашка «Информация о заказе». Есть? Здесь. Нажимаем, Здесь. и там еще раз галочка «В сборный да. груз». Угу. Появилась? Нет, пока вы нажали галочку «В сборный груз». Да-да-да. Оставили. А теперь нужно чуть выше кнопка «Оплатить». Угу. Нажимаем оплатить, это еще мы не, ничего не заплатим, не переживайте, просто нажимаем оплатить. Угу. Так, как нажмете оплатить? Скажите мне. Нажала, нажала. Вижу, Всего Степанова Людмила оформила. Осталась у нас Елена Степаненко. Елена, как у вас дела? Что-то у меня тут выбор доставки недоступен. Правильно, вы участник сборного груза, у вас недоступен выбор, за вас решение принимает организатор. А, то, есть, там, то есть на этом этапе мне не надо указывать адрес свой? Нет, в, в этом заказе организатором являюсь я. Я угу. решаю, какой доставкой мы поедем. У участников нет выбора доставки, вы только угу. оплачиваете товар как участник. Угу. Вы с телефона тоже, Елена? Нет, я с компьютера. с компьютера. Я нажимаю «оплатить», и у меня приходит уведомление от сайта. Укажите ваш адрес полностью, город, улица, дом, номер а квартиры. Вы установили галочку «в сборный груз» в правом да. окошке информации о заказе? Да. Если у вас стоит галочка «в сборный груз», у вас поле доставки вообще исчезает с страницы оформления заказа. Там написано этап второй доставка» и написано выбор доставки недоступен. Все, недоступен. Так, теперь идем вниз, нажимаем Оплатить. Оплатить и приход уведомления. Укажите ваш адрес полностью. Город, улица, дом, номер квартиры. Укажите почтовый индекс для получения посылки. Лен, Может быть, потому, что... у тебя не попало сборный груз просто, потому тебя и просит. А как тогда? Нет, нет, нет, все должно. Так, Елен, еще раз, значит, у вас товар лежит в корзине, вы перешли да. к оформлению. Справа есть галочка «Добавиться в сборный груз»? Да, я отметила ее. А можете прислать, сделать скрин экрана и… А, Татьяна, может быть, дело в том, что когда я выбирала до, до галочки, я оставила «Доставка почты России», галочку поставила. Может, из-за этого… Быть, ты... Может быть, ты не вышла из организаторов, когда в первый да, раз? Я тоже подумала. Не вышла из организаторов? Когда в первый раз... давай... Нет, нет, Делаю. нет, это не связано с организаторами. Может быть, может быть это связано с тем, что ты изначально выбрал способ доставки, и там где-то, может быть, закэшилась. А что там должно было быть тогда? Сам... Сейчас, Самовывод? Елен, смотрите, давайте попробуем. Выйдите из личного кабинета и войдите заново. Угу. Так... Выход. Угу. Войти. Так, сейчас зайти в мои заказы. А, есть ли у вас всплывающее окно, что вас пригласили? Да, вы принимаете участие а -а -а. в сборном груде. Да, нажимаем Да. Так, кладем что-нибудь в токину. Подождите, а куда нажимаем «Да», если там только сбоку написано «Выйти». Окошечко «Выйти» есть. А сейчас, сейчас да, подождите. И... Вы принимаете участие в сборном Грузии. Дальше что? Татьяна и... ты принимаешь в сборном Грузии. Татьяны или в своем? Вы принимаете участие в сборном Грузии от Спиченко Татьяна Дмитриевна. Угу. Дальше есть сбоку... какие-то «Согласиться, сбоку... отказаться» кнопки? Сбоку кнопочка «Сиреневая выйти». Согласиться под, нету. Под фразой, может быть, ниже она, о том, что вы принимаете участие, там нужно, мне кажется, вот все вот сейчас проходили, есть какое-то подтверждение, участвовать есть, в сборном есть. грузе? Там где-то есть кнопка о том, что да, я хочу участвовать в сборном грузе. Принять или отклонить, там две кнопочки Н было. Найди выйти, я... еще раз посмотришь, что у тебя там будет, появиться. Выйти, если нажимаю «выйти», Так, ничего у меня не появляется. Вот у меня, как и у Лены, точно так же есть приглашение от Тани. А как дальше, куда попасть, тоже ничего нет. Лена, ну, вы уже оформили заказ. Mm -hmm. yeah. А где мне его теперь проверить-то, У вас в личном кабинете, в мои заказы. У вас видео заказ. Татьяна, я не отказалась от организации из этого. Ничего страшного нет. Мы все сейчас являемся организаторами и участниками. Тогда почему? Мне бы, конечно, видеть ваш экран, не очень понимаю, что происходит. Так, сейчас, минутку. Надо выйти, если ты сама разделала себя организатором, надо из этого выйти. Пока не выйдешь, там не появляется другого. А как я выйду-то? Так, я, так понимаю, не обязательно, я не выходила, не я, да, да. да. да. я могу являться и участником, и организатором. В этом случае я организатор, а в другом заказе я участник. Это не... у человека может быть две функции. Так, сейчас я еще раз перезайду mm -hmm. в кабинет и включу вам экран, чтобы вы видели, понимали, что у меня тут а происходит. я могу передать экран, да, у нас запись опять сорвется. Но смотри. А, хорошо, а, нет, давай когда так... не будем. Угу. Елен, можете сделать скрин и отправить да. в Skype, например, мне, если есть мой, или Гульнас, Бульнас мне перешлет. Так, сейчас, минуточку. Я что-то вообще заблудилась. Теперь я вышла, перезашла. Угу. У меня вообще тут ничего нет у моего заказа. Лен, зайди мои заказы. У меня такая же была ерунда. У Елены пока Лен. нет заказа. Получается, ага. так, доставка. Нет, я вышла из кабинета, но зашла, и сейчас вообще у меня нет, что меня пригласили в организацию. А попробуй зайти в корзину, оформи заказ, и, может быть, есть у тебя кнопка сборный груз. Так. у сейчас, наверное, опять заканчиваться будет запись. Не переживай, все. не переживай, все под контролем. Mm, ладно. Так, так, так. Ну, давайте, пока со мной уже не будем останавливаться, я сейчас пока тут попробую еще, если что. Лен, давайте еще раз с вами сейчас попробуем. Положите любой товар в корзину. Ну, вот он у меня лежит. Ага, нажимаем «Оформить заказ» из корзины. Оформить заказ. Да. Дальше. Из телефона опять, да, уточняю? Нет, я с компьютера. А, с компьютера. Значит, справа галочка у нас «В сборный груз». «В сборный груз». Так, а где вот? Нет, тут такой уже да. галочки у меня теперь. Так, информация о заказе. А, Если все, вы... нашла, нашла внизу, в самом низу нашла. Угу. Поставила галочку. В сборный груз, в... так? Да. выбрать да. агентство отгрузки. Это Я вы выбираю. Явля... Это вы являетесь вот. организатором, да. да у это у это не та... то. Да. история. Так, хорошо, мы сейчас с вами пойдем по-другому. Я в личном кабинете сейчас вас удалю и приглашу заново. Так? Uh -huh. Давайте. Так, 13, 78. Мы удаляем Елену. Вы уверены, что хотите? Уверены. Uh -huh. Так, uh -huh. и добавляем Елену заново. 13, 78. Верно? Uh -huh. Отправить приглашение. Так, смотрите, у вас есть какое-то уведомления так а где оно должно сейчас у меня появиться обновить страницу угу. обновить в смысле выйти и снова зайти ну если на компьютере есть кружочка обновить вот вот у меня вот здесь это если видите мой экран так. обновить страницу или выйти войти я заново я вышла и снова зашла угу. так так, так. Угу. есть приглашение Можно на почте посмотреть. На почте есть, да. На почте все равно надо будет перейти в личный кабинет. В личном кабинете появилось приглашение. Так, ну да, я подтвердила. Подтвердила. подтвердила. Опять же у меня написано только выйти. Рядом вот вы принимаете участие в сборном Грузе с печенко Татьяна Дмитриевна. А можно скрин? Можете сделать скрин, прислать в какой-то скайп? потому что никак не пойму, что за выйти и что у вас отобразилось не так, как у всех. Понять скрин я вам не смогу сделать, я же с компьютера, если только фото. Давайте так, фото. Сейчас. фото. тоже Я предлагаю сейчас ситуацию Лены на паузу поставить. Лен, ты никуда не выходи, но все равно скрины нужно угу. будет, и посмотреть, что там у тебя происходит. Угу. А мы сейчас продолжим дальше, хорошо? Хорошо, хорошо. Это какая-то, видимо, частная ситуация, видимо, что-то закэшилось все-таки там. Хорошо, так, мы тогда, вот я сейчас без Елены, если вы видите мой экран, я хочу закрыть сборный груз, у меня... А, мы с вами предполагаем, что вот вы все их пока, конечно, не оплаченные. Вот мне, чтобы ага. закрыть сборный груз, я сейчас должна оставить только оплаченные заказы, чтобы стоимость доставки рассчитывалась только из тех заказов, которые уже оплачены. Ага. Поэтому я сейчас удаляю из своего сборного груза все ваши заказы. Все, кто не оплатил. Кто не оплатил, да. Ага. Вот я уже хочу закрыть. Вот мы предполагаем, что там 5 человек оплатило, а 3 не дошли до оплаты. Когда я всех удалила, у меня остается мой. Может, обновить надо? Тоже Да, Выбор способа доставки. То, о чем да, рассказывали на словах. Вот я теперь смотрю. Мне пикпоинтом в Пермь. Сколько будет стоить доставить мой сборный груз? Ой, он куда-то. Надеюсь, это перьм. Так, считаем. Пикпоинт мне будет стоить 310 рублей. Попробуем с дек. Так, 310 был один вариант. СДЭК мне будет стоить 330 рублей. И Почта России, подскажите кто-нибудь, индекс Перми. 614 30 Так это главпочтам. Не важно ну, там, на... будет то же самое да. Не считает меня а там 514 по моему пробилась 514 0 а должно Шесть. быть Шесть. Шесть 514, ага. да. 288 мне больше всего нравится почта россии я выбираю почту россии и перехожу к оплатить доставку. Как только я нажму «Оплатить доставку», я уже попаду на Сбербанк и должна буду оплатить за доставку. После оплаты доставки приходит письмо на то агентство, с которого оформлено, что сборный груз закрыт. Доставка оплачена, отправляем. Угу. Хорошо. Что... Может быть, тут есть какие-то вопросы с Еленой, мы сейчас отдельно проживем эту ситуацию, попробуем, может быть, в скайпе или где-то связаться, чтобы были видны экраны, понять, что происходит. Есть еще какие-то вопросы по этому инструменту? Ну, понятно. Вроде понятно. Надо, Надо я... этот раз пройти это, это все, <с <с> тогда вот, что-то да, появится. Да, да, да, да, да. а Теоретически это... понятно, а когда практически начинаешь делать, что-то вот <с <с> выходит. Ну, у нас практически у всех все получилось, кроме у Елены что-то слетело. Через 10 минут закончится конференция, 10 минут нам хватит. Елена, мы отдельно проживем. В общем-то, у нас э, на сегодня этот инструмент работает. Я не могу сказать, что без боев в интернете все время что-то происходит. Вот прям сегодня у нас все, все работает. Если вы решили стать организатором сборного груза, и вы хотите даже вдвоем с кем-то пройти этот путь, всегда пишите мне на WhatsApp. Татьяна, давайте проживем это вместе. Мы проживаем с вами это первый раз, и дальше, как правило, больше ко мне не возвращаются. Люди уже сами это делают автоматически. Мы с вами вместе пройдем, все кнопки нажмем, вашим участникам поможем, организатору подскажем. В общем, все решаемо, все поправляемо, все сделаем. Хорошо. Друзья, еще раз задам вопрос. Если какие-то вопросы, если вопросов нет, будем заканчивать нашу встречу. У меня такая пауза несколько секунд выждать. Вдруг кто-то захочет что-то добавить. Вот. Ну, вопросов нет, я вижу. Татьяна, огромное спасибо за подробность. Да, за подробное разъяснение, да, за, за то, что развиваете сайт с точки зрения новых инструментов, инструменты такие сложные, я думаю, что э, вообще этот инструмент можно рас, рас, использовать еще и более широко, но это уже перспективы, скажем так, да, но уже база есть, и э, с ней можно работать, вот. поэтому от лица всех нас огромное тебе спасибо за то, что нашла время, рассказала нам все подробно, показала. Вот, и будем тебя звать еще. Взаимно. Большое всем спасибо. Так, я останавливаю зад.